Оп! Вот. Я таз какой-то. Сорен за французский. Сигнал охотника наготове. Мне оттерзают смутные сомнения. 410. Метров вправо на 12 градусов. Такие вот Чудеса на гаражах. Оп! Вот. Бегает где-то рядом. У меня чупака, блядь, какая-то. Вечером здесь, конечно, ночью. Я же не резко уходить. Дочкова, запасаемся чайком, кофейком, печеньюшками. Смотрим дальше. Ребят, сейчас вот заметил, такие вот зарубки буквально. Мин проходил. И вот у соседнего дерева такая же. Недавние такие насечки, я не сказал, что они там. В этом году сделаны, скорее всего, наверное, даже летом. Может, даже осенью. Маленький-маленький такой слой очень. Даже пылью не забило. Так что, ребят, такие дела. Вот подлеточка сейчас такой небольшой. Сейчас туда придем, посмотрим. Тут такие вот елочки маленькие стоят. Не, мне этот порядок, кстати, реально нравится. Первое место я не стал снимать, совершенно мне не понравилось. Так что сейчас приду на третье. Там поснимаю, покажу вам. Будем выбор делать вместе. До встречи. Ребят, это сейчас вот так тропинке тропинки, вот такая вот дорожка. Местами завалено, вот так вот, вот, вот, завалено. Деревья лежат. Но найдет от того места, где мне понравилось. Буквально в 20 метрах я его увидел, обнаружил. Сейчас туда по ней. Я даже не ожидал приятный бонус так еще хотел сказать вот такие вот борозда идут это наверное так понимаю нам деревья так сажали вот в них растут деревья. Вот видите, прям такие полу полу Оп! иду вот так вот шумлю намеренно делаю, чтобы все кто меня там чтобы все бежали щемили сломи я таз какой-то Сарен за французский. Оп! Оп. Так. Сигнал охотника Наготове, если что, отстрелил. Оп! Бля, может дерево упало, не знаю. Вот справа стороны от меня такой. Болотится такой какая-то местность. Вот там вот. Нет деревьев, ничего не растет. Мне вот терзают смутные сомнения, будут ли там змеики? Так что, ребят, кто знает, поделитесь, будут ли рядом с водоемом каким нибудь змейки водиться. Во. Такие вот тут чудеса на виражах. Ребята, вот такие вот виды. С одной стороны страшно, с другой стороны прям завораживающий просто вид. Просто завораживающий вид. Сейчас поймете почему. Такое большое пространство. Кое-где вот эти так, березки, вот эти вот, без вершин. И потом такой сразу резкий переход вот так на лес. 5 метров мне нужно все обойти чуть-чуть сбоку получается место у меня находится где-то впереди вот этого безлюдного поля болот болот выбрал выбрал это место по нескольким причинам во-первых сюда хочу приходить с детьми не очень не хотел чтобы это было далеко от дороги Потому что все-таки дети будут ходить, будут пустовать Где-то натер, где-то не хочу, где-то ну, свои, свои нюансы, свои тонкости Поэтому не хочу не особо далеко от дороги Чтобы можно было по максимуму подъехать на машине Ну и естественно немного пройти ну, Тут пройти буквально полтора километра Не так и много Просит мелкий дождик Настроение меня от этого совершенно не испортил, Все нормально, все супер Пасаемся чайком, кофейком, печенюшками Смотрим дальше 410 метров вправо на 12 градусов 410 метров до точки Иду по прямой Как по прямой? Относительно такая вот Раньше здесь, ребят, была дорога Прям явно выражены колеи Но сейчас уже она не используется Все заросло, давно уже по нитку не ездит Просто реально давно Но колея есть Прям вот, вот, вот, вот она, видно Клея есть, тропинка Зверина идет слева от меня Пересекают еще иногда Зверины тропинки Где-то нечеловеческие следы До этого шел По дороге Проезжал мотоцикл Такой, спать Ну что ты, собака Оп! Бегает где-то рядом, блядь, вокруг меня. Чупака, блядь, какая-то. Сюда лохотник в кармане. Заряжен. Оп! Тут бегает вокруг. Может собачки киев. Дикие. Так что, ребят, дорога вот эта вот, которая заброшена, в которую я сейчас направляюсь. Упирается прямо вот. В ту локацию в то место куда мне нужно так идем дождичек небольшой моросит но ничего страшного прям поле мне тут где сейчас был прям завораживающий такой какой-то она как ну, еще кто-то выводит шутка птичка какая -то такие дела вечером здесь конечно ночью я же не рискнул ходить очкова да и блин глаза токать все вот дорога заканчивается сейчас буду включать навигатор точками там отмечено сейчас он мне будет говорить куда там налево градусов направо сколько градусов сколько метров сейчас уже до места там включусь ребят ставь лайк и помни, товарищи, вместе нас не согнуть Сейчас частенько посмотрю Видюшки Еда Халилова Найдите в интернете Очень популярный такой движ у него Науку побеждать Познакомил меня с этим каналом Мой друг, товарищ, соратник Сань, привет С канала Лесной формат Подписывайтесь, ребят, ссылочку оставлю В описании под видео И сейчас плывет. Приходите к человеку, поддержите канал Также лайки, комменты Распространяем все Чем дальше, тем лучше Чем больше Ну и короче, в общем, вы все сами знаете Что надо делать Чего вы сучут тут Так, идем, все, ребят, будут включаться До следующего раза, в общем Не нужен навигатор, а то куда-то я зашел, блядь Оп! Непонятно, ничего, сейчас, ладно Ну пасаран. Ребят, вот я на третьем месте пришел сюда. Сейчас буду девать такие уги, чулки, как назад, не знаю. В карен, который зимой я не ходил. Ноги начинают промокать, вот именно выше ботинок. Ботинки хорошие. Пока держат, но вот начинает голени промокать. Вот такое вот место. Березки, низенько, но далеко. Сюда очень. Тяжело дойти, очень проблематично. Вот это вот типа как островочек. Такая небольшая перешеечка есть туда. Снимка с путем хорошо все видно. И вот я сейчас нахожусь в центре вот этого вот полу, полуострова. Назовем его вот так. Копыта. Ну вот лось. Оп! Оп! Оп! Оп! Слиды копыта. Причем осенью. Лицо уже было вмятено туда. Не, не особо старый Вон, тут сейчас нигде не встретится между деревьев Влажировать Ладно, ребят Вот щеку чайку попять У меня с собой воды немного Чай литр 200 уже сказал Так что сейчас Можно большой привальчик сделать Муравейники большие какие ух. Муравейники хорошо Клещей, значит, тут точно нет Такая поляночка Ребята, быстренький перекусик, вечербродики, термосочек, все тепленько. Сейчас буквально дух переведем. Всем приятного аппетита, кто сейчас будет со мной кушать. Сейчас по перекусик, завтрак, время уже почти 11, почти часов. Нашел тут еще одно местечко, мне надо параллельно, буквально 200 метров, но по прямой я через пять не пойду, мне надо теперь обогнуть очень хороший кружочек, чтобы Дойти до противоположной стороны Воспутник, Там мне тоже месечек понравился Это будет четвертое место Я туда дойду Если ничего не будет плохого То я туда по-любому дойду Здесь можно, но здесь, здесь Здесь, здесь, здесь, здесь, здесь Как вариант Что скажете? Вот, в все видите Местность я вам обрисовал Все, ребят, давай завтракаем Чаек с чебрецом, с малинкой Горяченький И поздно иду обратно прохожу вот эту безлюдную пустыню болото который мне тут очень понравился а точки 270 О. метров лево на 9 градусов вот так вот лево на 9 метров сейчас заточки до дойдут вот по прямой так вот по дороге иду очень удобно прям вообще супер сейчас до тут дойду и потом резко на запад надо идти прям резко по 12 градусов так что, ребят, воздух уже вот, если начинаешь принюхиваться, тогда он, да, вот это, значит, вот этот вот это, листовой пахнет, вот это подгнивший. Где-то грибами, где-то вот у, где-то травой какой-то, где-то с шишками какими-то. Вот если начинаешь осознавать воздух, прям так через себя пропускать его, чем пахнет, тогда да, блин, а так уже принюхался, ну какая красота вообще. Тем более после... Болезни, после болячки буквально завтра на работу выхожу Последний денек У меня тоже жена с дочерью Переболели там буквально через три недели Я заболел ну, вот, вот эта хворь у нас сейчас идет Всем известная Так что Скоро Арбайтен. Все, ребят, до включения Ребята, вот такие вот конусы Нашел Вот он. Вот он. чуть для чего там. Вот еще один лежит. Еще один всем сейчас видел. чуть для чего. В отверстии вроде нету. Просто знаком. Это сушняк. Просто гигантский стоят. Не знаю, метров сорок, наверное. Сосны. Полностью, сухие Ух, Трухлые Тут полтора тошла еще Сама Просто огромная И второй такой И вокруг таких деревья уже Не знаю, сколько они лежат Идет десятка лет такой, вывертни такие Вот вывертник Вон там дальше выверти. Ну я практически пришел 50 метров что ли осталось, 70 Дамес, сейчас назад иду. Класс. Чуть-чуть подустал, устал есть. Ножки уже начинают меньше подниматься. Но ничего полезно. Зарядка. О, сидел дома. Все, ребят.